Меня зовут Даша, мне 9 лет. Очень что интересно в что, что, ну, что, что мне тут понравилось. Мне понравилось тут учиться, ну, читать хорошо. Ну, еще писать. Понравилось запоминать цифры. Mm -hmm. А второй вопрос. Мария Михайловна. Она хорошая и еще всем помогала, кому было тяжело. Угу. Угу. Третий вопрос. Кому-нибудь на курсы сказал бы пойти? не они? Да. Все, да. Все. Ну, и сами сказали, но не сейчас... показывают. Угу, понятно. Ну, давай тогда спросим у мамы, было ли полезно, выглядело как, как для вас это обучение. Расскажите с ваш, своей стороны. Ну, в принципе, да. Наша стала лучше читать, как-то как ей придала эту уверенность больше здесь на курсах. Мне ну, очень все понравилось. Тренер тоже супер. И посоветовали, да, ну где-то в трём. Uh -huh. Спасибо. Спасибо.